Ее братин задроты а с вами, как всегда жасти. Сегодня я решил заснять для вас новую рубрику на свой канал. Донат за скилл. Кстати, надеюсь ты поставил лайк и подписался на мой канал. Все сделал? Значит я могу начинать. Погнали! сегодня я решил залететь к стримеру воин тьмы давайте отправлять ему донат так все я думаю больше в даче какой-то когда где-то и 13 вот так может меньше а, за каждый киев сделан из наукопа Желаю... ладно пойду в закладку но чтобы я смог это хотя бы им 40 себе купить угу, угу. Надеюсь, никто не будет этот, этих тримснаперов. А я закрыл все? Да, я все закрыл. Спасибо. Да, я постараюсь, но... Где все? У да, меня тупо бан. Что такое? Нашему стримеру стало еще сложнее, поскольку вот этот тупо бан это оказался читер. А, М40 наконец-то у меня. Карта еще такая, не очень. Да это чит. Как... Чит, думаешь? Так, а если, да, понятно, она вообще в сторону стреляет. Почти попал к нему. Сюда бежит, что ли? Да, он сюда бежит. А, он в другой прибежал. Где мы идем в следующую катку? Либо, но ну я не знаю. Почему мне не стреляют? Ее, Я убил кого-то. Значит, не вря пошел все-таки. Вот у кого завтра сходит Гауру. Не знаю. Но главное я... Хоть я что-то выполнил. Читы ох. Так, тупо бан. Ты у меня все-таки в друзьях? Не знаю, в читами или нет. Я его удалю -то просто из друзей, чувак. Сорян. Если ты в читами... Мне и так очень достаточно сложно, дали, челлендж. Ну, блин, надо чем-то идешь, легенда. А, лимончик, лимончик. Легенда. Ой. Там, видать, не очень круто. Ура! Второго убил. Отлично. В итоге он сделал всего 2 кило за всю катку. Пошлите донатить всего заслуженные 50 рублей. Как-нибудь узнать, череван или нет? Вот донатик прилетел. Спасибо, вы донатик, ребят. И да, это конец. Извините, что видео получилось таким коротким, больше, к сожалению, я не смог ничего заснять. Ну а с вами был, как всегда, я, Джасти. Еще увидимся.